Привет! У микрофона Амортиз это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Сегодняшний наш пациент это как Armita South среди гонок, то есть это не совсем аркада, это достаточно хардкорный и реалистичный симулятор. Как ты уже наверное, догадался, речь пойдет о Колин Макрей Ралли. Вообще сама серия зародилась еще в конце 90-х и хотя и не стала прям супер мега популярной, но определенный круг поклонников все же заимела и при этом круг немалый. К сожалению, сейчас серия благополучно сдохла. Ну потому что, во-первых, с самим Колином Макреем случилось то же самое, что, наверное, печально. Во-вторых, компания Codemasters сейчас занимается другими проектами. Ну а в-третьих, потому что современные любители гонок привыкли кушать уже переваренную аркадную кашицу, и от элементов хардкора у них не сварение. Но это лишь мое мнение. Правда, игра вышла не вторая, не третья, уж тем более не пятая часть. Код Мастерс, очевидно вдохновившись всеобщим фапом на перезапуск ископаемых фильмов и игр, предоставила нам самую первую Колин Макрей ралли, притом без каких-либо заметных улучшений в графике, что в 2013 году выглядело бы довольно стрёмно, если бы я был графодручером. Но во всей серии графика никогда не была главным элементом. Главным была и осталась физика, и поскольку, как и графика, законы физики здесь неизменны еще с конца прошлого тысячелетия, с ними все хорошо. Даже странно, но физика и правда хорошая даже для нынешнего времени. Да и управление реализовано не через жопу. Есть кнопки обозначающие газ, тормоз и ручник. Притом в отличие от большинства гонок здесь ручник нужен не для понта, а для тела. Как никак симулятор. Ну а что касается поворотов, то здесь есть два варианта, как их осуществлять. В настройках можно поставить повороты нажатием на стрелки на экране, а можно врубить акселерометр. Что радует, сохранены все оригинальные трассы. Тогда, когда эта игра была еще актуальна для ПК, у меня не было и в мини. Так что. Первая часть серии прошла мимо меня, но сейчас есть шанс увидеть ее в первозданном виде. Трассы расположены в разных странах, в разной местности и у каждой есть какие-то свои особенности. Доступны такие режимы игры, как чемпионат, ралли и случайные заезды. А вот машин осталось всего 4. По слухам в оригинале их было то ли 6, то ли 7, а тут 4. Видимо остальные угнали за прошедшие 13 с лишним лет. Кстати, машины ломаются, вот прям в говно ломаются. И между трассами их нужно чинить, притом на тебе дают какой-то лимит игрового времени и если ты не укладываешься в него то приходится выбирать какие детали чинить а с какими пока подождать такая вот игра это отличный шанс познакомиться с серией для тех кто как и я пропустил первую часть на сегодня это все если понравился обзор ставь лайки подписывайся и делись с друзьями ну ты знаешь с тобой были федор амортис николай подгурский и обзоры от мобьей до скорого